Сегодня, я так понимаю, главная тема – это Захарова, который обвинил Навального в трусости. То есть Захарова, я так понимаю, согласилась или даже вызвала Навального на поединок словесный в эфир и сама соскочила, а Навальный трус. Почему? Вообще непонятно. Ну, предполагаю, что Захарова скомандовали не ходить на этот поединок понятно что она это делала без команды Я вообще очень удивился когда узнал что захарова машка там будет с давальным что-то рамсить да я вообще был потрясен как думаю ей там этот лошадь и вся эта свора дали такую дали добро на это ну я не думал, что это была ее собственная инициатива, то есть, что она настолько глупа, но она оказалась настолько глупа, и, конечно, там в Кремле опупели, сказали, слышь, ну ее нафиг, енот, барсук, выдыхай, да, ну, то есть, она нюхалась, обкурилась, я не знаю, что там, в себя поверила и решила вызвать Навального, конечно, это... Удивительно. А потом, наверное, когда в себя пришла, позвонили и сказали, ты что там, Маш, чудишь ты? Куда его позвала? На какой поединок? Они боятся фамилии называть оппозиционеров, тем более Навального. А тут она решила устроить, в общем-то, я даже не знаю, как это назвать. Ну, потому что Навальный поединщик опытный, а Захарова дура, да, ну, был понятно, во что бы это превратилось. То есть это было бы избиение младенцев, причем очень смешно, потому что младенцы, видите, такие. В общем-то, баба такая не очень приличная. То есть, как и все дураки, понятно, что она считает себя умной, считает, что она может там победить в открытом споре, и поэтому, наверное, выпендрилась. Но ей объяснили, что она никакая не умная, да, как это... Угои, да, я говорю, картину, помните, я говорю, очень люблю картину, которая называется по-испански Паво Дисплюмадо. Красиво очень звучит, да, а всего лишь общипанная индейка. Вот это Захарова это как раз такая пава дисплемада, да, то есть паво, вернее, то есть выглядит понятно, как общипанная индейка, мыслит, как общипанная индейка и так далее, но вот преподносится в связи с своими должностями как нечто такое, там, за министра иностранных дел, елки-палки, дипломат, да, вот глядя на таких дипломатов, понимаешь, что Недаром от греческого слова да, «сложенный вдвое» произошло. Да, вдвое сложенный. Так, так что я что могу сказать? Вот, я не хочу, эта тема не моя, пусть Навальный комментирует и все остальные, но я могу сказать, что вашки передайте, когда власть возьмем, мы с ней обязательно поговорим». Обязательно в трибунале, вообще не вопрос. Будем разговаривать столько, сколько нужно, будет все рассказывать. Она хотела честного разговора, она получит честный разговор. Я вот, знаете, что вам скажу? Как ни странно, вот этот Федоров, да, придушный депутат, он порядочнее этой Маши оказался. Ну, помните, там тоже была тема с вызовом на поединок, он меня вызвал, да, или я его не помню даже во время выборов. А! Нет, там было время, там было время установлено для встречи, да, и от «Единой России» выставили этого Федорова, а он не пришел. И его помощник позвонил и сказал, что он не может, он там уехал, что-то какие-то у него дела, ну, понятно. Да? То есть человек просто очканул и соскочил, но он практически прямо об этом заявил. А это э, тень на полете, на вой, там Навальный испугался, нифига себе. Это Федоров тоже мог сказать, что Мальцев, Мальцев пришел, его здесь ждет в студии, а он не может приехать. Да? И, и сказал, вот как как можно. Ну, да, Мальцев испугался там, он он-то он трус. Так что все это уже проходили.